За окном зажглась заря, Озорно сверкает снег. Я с началом января Тороплюсь поздравить всех. И, едва проснувшись ты, Улыбнуться не забудь. Счастье выстроит мосты И к тебе проложит путь. а заряй улыбкой дни, Чтобы жизнь была светла. Прочь уныние гони, пусть в душе гнездит салат. В Новый год январь открыл все дороги и пути, Чтобы каждый счастлив был и свой путь сумел найти.